Всем привет, друзья. Итак, сегодня поговорим о кондиционерах, о том, как можно быстро их проверить, работает он или нет. Например, когда вы покупаете машину при осмотре, чтобы вы понимали, как можно посмотреть, где что находится и как это работает. Я, конечно, небольшой специалист в этой теме, но вкратце расскажу про принцип работы. Подойдя к подкапотке, перед этим, естественно, включив кондиционер на заведенном двигателе, можно быстро определить, работает он или нет. Но для того, чтобы это показать, нужно изучить теорию и понять, как вообще работает кондиционер, из каких элементов он состоит, чтобы вы понимали, почему происходят те или иные процессы. В современные двигатели заправляют газ фреон R134. Почему именно газ и почему именно фреон? Газы имеют такую особенность, что при изменении давления меняется и температура. Естественно, чем больше давление, тем больше температура газа и в обратную сторону. Чем меньше давление, тем меньше температура. Этими свойствами в принципе обладают абсолютное большинство газов, но фреон при этом всем не горюч и безопасен. В общем, система кондиционирования состоит из следующих элементов: компрессор – это самый дорогой элемент системы кондиционирования. Он через муфту посредством ременной передачи соединяется с двигателем и приводится в движение также к нему подходят а, две магистрали высокого и вторая низкого давления также есть конденсор дроссель и испаритель ну и также есть еще фильтросушитель. осушитель вот из э, таких частей состоит э, система кондиционирования как она работает сейчас объясню конденсор это радиатор который стоит у вас впереди автомобиля перед э, радиатором охлаждения двигателя автомобиля испаритель это радиатор, который стоит у вас внутри салона. У вас под торпедой есть два радиатора. Один радиатор печки и второй это испаритель. Именно он охлаждается и с него выдувается холодный воздух. Есть дроссель и есть фильтр-осушитель. Он служит для того, чтобы просто очищать систему кондиционирования чтобы убирать оттуда лишнюю влагу ну и остатки компрессора и элементы износа выводились из системы Итак, что же происходит когда вы нажимаете на кнопку кондиционера давайте сейчас расскажу компрессор через муфту подключается к двигателю автомобиля через ременную передачу компрессор это вообще насос он просто накачивает фреон в конденсор по вот этой вот магистрали высокого давления он накачивает газ в конденсор радиатор под давлением где-то 10-15 бар вследствие чего газ сильно сжимается и нагревается попадая же в конденсор газ охлаждается и конденсируется на стенках радиатора и образуется конденсат таким образом газ переходит в жидкое состояние после чего уже жидкость выходит из радиатора и попадает в фильтр-осушитель там она очищается и идет далее на дроссель дроссель это распылитель то есть жиженный фреон распыляясь очень сильно охлаждается и попадает в испаритель тем самым охлаждает его и когда на него дует холодный обычный ветер с вентилятора а, салона прохлада сдувается с а, радиатора и у вас в салоне становится прохладно в общем кстати забыл указать вот эта вот магистраль низкого давления здесь примерно 2-3 бара ну и далее уже газ попадает обратно в компрессор и таким образом цикл повторяется снова и снова. Так вот, самый быстрый и простой способ проверить кондиционер – это проверить трубки высокого и низкого давления, то есть две трубки, которые входят к вам в салон, должны быть разных температур: одна холодная, другая горячая. И неважно, сколько газа заправлено в системе. Газ такая удивительная вещь вообще, что сколько бы его ни было в системе, хоть 200 грамм, хоть 500, давление в системе оно будет создавать одно и то же. Просто оно может будет охлаждать хуже, но работать эта система точно будет. Допустим, если взять две емкости одинакового размера, с одинаковыми внешними условиями, допустим, 20 градусов на улице будет, и в одной будет налито Немного на дне, другая наполовину будет заполненная. Давление в обоих случаях в этих емкостях будет одинаковое. Итак, в общем, если вам продавец говорит, что кондиционер не работает, потому что не заправлен газ скорее всего человек врет. И, скорее всего, там есть какие-то проблемы в системе самой. Вы можете предложить продавцу сразу поехать на заправку кондиционера и заправить его. И сказать ему, если все будет работать, то меня устраивает. Когда не работает кондиционер долгое время, это очень пагубно сказывается на его вообще долговечности. Учтите такой момент, что если система давно не работала из-за отсутствия фреона или каких-либо повреждений, то скорее всего вы попадете на дорогостоящий ремонт, потому что систему кондиционирования оставлять открытой совершенно нельзя. Такой вот обзор. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что досматриваете его до конца. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки.